Всем привет! Сегодня буду украшать детский тортик в стиле Человек-паук. Для этого мне понадобится краскопульт. Я уже подготовила необходимую смесь. Здесь какао-масло и шоколад. Окрашивала я жирорастворимым красителем Кей Colors Синий, блестящий. Температура у меня в смеси 35,5 градуса, как раз рабочая. Так как у меня здесь малое количество, и торт будет окрашен двумя цветами, переливаю в одноразовый стаканчик. Я вырезала из пергамента полоску 7 сантиметров высотой и закрываю ее нижнюю часть торта. Торт из морозилки сейчас пока не выступил конденсат, нужно работать быстро. У меня на кухне большой плюс температуры. Подготовила красный цвет для велюра и вот эту полосочку я закрепила выше отправила торт уже в холодильник размораживаться у меня внутри начинка медовик и шоколадный крем и так с помощью маршмеллоу сделать паутину но она не держится на данном покрытии шоколадным только испортила края, поэтому буду сейчас все заделывать вот такая вафельная картинка город Приклеиваю по низу на декор гель. Так, заливала шоколад на шпажку, делала в зеркальном положении, отливала именно на пергамент, а потом перевернутой стороной устанавливала в торт, здесь раскрашила немножко безе. Вот такой торт получился в итоге, это нашему среднему сыну на день рождения, ему сегодня исполняется 6 лет, я только доделала торт, к сожалению, заранее я сделать его не успела, столкнулась с кучей проблем.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 Черный паук, черного цвета.